Всем привет! Сегодня мы играем в Clash of Clans. Это 13 серия. В общем, у меня вот уже, видите, почти фул. Третья ТХ. Знаете в чем плюс фула? О, я, кстати, еще бомбу улучшил. <coughs> Оказывается, их еще надо было. Смотрите, у меня уже сто тысяч вмещается. Во-первых, очень много ресурсов, их некуда девать. Во-вторых, очень легко зарабатываются трофеи. На меня, кстати, какой-то этот напал. Кто-то, в общем. Так. Да. Третья база перестроила. Красивая, да? Давайте посмотрим, как он это делал. А, там эти бомберы. стенобой Ну да, нехило. Да я всегда так же нападаю. Да, только без лыков. В общем, смотрите, как я нападаю. Мне осталось тут чуть-чуть. Я думаю, на четвертый ТХ я уже это открою себе третьего строителя. И это вообще будет круто. Давайте кинем запрос, чтобы все завидовали мы Так, все, у меня переполнены. Идем в бой. Смотрите, как легко зарваться Самое главное, я не ищу баз где много ресов, потому что они мне не нужны. У меня наоборот перебор этих ресов мне нужны базы где дофига трофеев блин это четвертая ТХ. здесь две мощных пушки две мощных башни научниц зато дофига трофеев привлекательно но нет О! 14 мало давайте еще поищем мне золото не жалко вот 20 я ищу где примерно 20 трофеев и нападаю вот так вот Лучше было вот это, хотя разницы нет. Вот нападаю. Не лучше подождать, пока гиги снесут сюда. У меня, кстати, подобная база уже попадала, знаете. Вот прям такая же. Сейчас я ее даже поищу. Вот зафиксировали, да? Там тоже пушка была и точно так же забыл. Ладно, сейчас запускаемся в гоблинов маленьких капризм. эти <связь> успевают убегать да кстати вы еще видели наверное что у меня эти э, ну как их там хижины строителей они по краям вот это специально для того чтобы когда типа тебя снесли <связь> им времени не хватило чтобы добежать ну да так, вы смотрите, мне кажется, сейчас на сотку снесу. Потому что никаких в углу хижин строителей нет. Видите, и 19-й просто вот так легко достались. У меня уже и войска полностью улучшены. Я уже не знаю, что еще лучше. Видите, 100 тысяч золота вмещается. Мне осталось всего 4 улучшения. Вот после вот этих вот. Осталось эликсиро-хранилище, вот это до 6-го этот сборщик эликсира до шестого так еще тут где-то золотую шахту до 5 ну и все то есть здесь после этого останется одно здесь два улучшения и здесь одно осталось все четыре улучшения так что я думаю можно уже скоро ратушу прокачивать да еще я тут расчистил вот эти ну, мешающие как их там короче мусор вот смотрите 738 трофеев это много для моего уровня это хорошо мне это нравится ой здесь мощный все вот смотрите видите да? только 14 уровень тоже мощный и все остальные 17 18 ниже меня видите 18 526 я 16 и 738, это же намного больше. Я за сегодня планировал до Мирона дойти. Ну, тут немножко. Это на самом деле очень несложно. Так, а, я обещал поискать ту похожую базу. Надо вспомнить. Короче, все переберем. Это не то. Домой. Теперь третьего поищем. Третьего посмотрим. Да блин. Ну да, конечно, не исключение, что если у меня фул, то знать. Вот Кочанов, точно такая же база, посмотрите. Зафиксировали, да? Кочанов, И, кстати, это русский. <с novo> Ой, Ешкинка. И вот этот, вот смотрите. Ну у него забор похожий у Да, прокачано а так. Ну это еще мортира здесь. Ну вообще вот вылитый, да? А я про что говорю. Так, ну ладно. Видите, у меня уже красненько прошло не некуда. А, еще у меня это сокровищница переполнены. Так что я вообще не знаю, куда все это пихать. Ой, поэтому я могу прям сейчас спокойно, ну не сейчас, через 26 минут, спокойно качаться до четвертой тх. У меня все казармы. Я даже военный лагерь тут улучшил, теперь у меня 70 воинов возвращается. Да, ой-ой-ой. Как там было. Плен обидно. Ладно, смотрите, видите, у меня здесь красиво все расставлено. Здесь нечего покупать. Да, думаю, четвертое это будет хорошая. Мне еще интересно посмотреть. Видите, здесь совет что построить. Здесь то есть вообще будет пусто. Нечего будет совету. Когда у тебя им будут писать. Ратуша. 25 тысяч золота Или как? Хотя её бы уже давно написали. Видите, уже нельзя ничего прокачать. Да. А сколько там прибавить прокачку? 55 тысяч. А вот это... 40 тысяч. То есть 55 плюс 55 плюс 40. Уже 250 тысяч вмещаться будет. На фулл 4 ТХ. Видите, как круто. Видишь, эти забор один. Десять тысяч стоит на качке. Ну, предыдущие пять. Это у меня вот чисто фул уже, вообще. Я уже не знаю. Ну, тут, да, чуть-чуть. <смех> Бомба вот эта. Я вообще забывала. До третьего, как видите, нельзя. Ничего нельзя запрещать видели вот там фу, на фу третий тихо, тоже нападает. можно кому-нибудь попробовать отомстить например вот этот что посетить О! А, интересно на фул 3 тоже нападет. у него почти фу некоторые военные лагеря полностью да нет у него практически чуть-чуть не хватает так вот этот блин я не запомнил этот знак ну ладно думаю на этом можно закончить кстати у меня тут еще одно задание скоро выполните 750 трофеев многопользовательском режиме скоро я еще дойду до серебряной лиги смотрите с 800 трофеев так что совсем немножко осталось все у меня прекрасно так заработать 50 звезд кстати, что-то я давно на карте компании не напалил. Интересно, какая это база. Сейчас поржём. Ха! Ну да, даже ржать не надо. Ой, извините, у меня тут разряжен. Ну ладно, на этом я заканчиваю. Такое интересное видео про мой фул. И в следующем видео вы уже увидите четвертую. Это ха. Пока!